то есть новой покупкой купила в аптеке очищающую клетчатку выводит токсины шлаки нормализует вес улучшает структуру кожи и волос всем рекомендую добавлять в первые или вторые блюда